друзья всем привет сегодня я собираюсь приготовить хинкали и я расскажу вам как сделать их максимально просто и быстро берем какой-нибудь тазик берем килограмм муки. здесь у меня 400 миллиграмм воды высыпаю 20 грамм крупной соли хорошенько перемешиваем чтобы все растворилось И добавляем воду к муке. И начинаем просто вымешивать крутое тесто. Вам покажется, что воды мало. Но на самом-то деле воды достаточно. Просто это очень долгий процесс. Наберите степень, и у вас получится просто все классно. Я раскрощил. У меня получилась такая масса. Теперь это очень легко скрутится в один комок. Если у вас есть миксер, лучше с миксером работать. А то с руками вам понадобится порядка 30 минут. А с миксером вам понадобится порядка 10 минут. Вот у нас получилось такое Крутое тесто. Вот такая анахонда у нас получилась. Эластичная, немножко неровная. Потом раскатаем, все будет ровненько. Накрываем пищевой пленкой и на полчасика даем отдохнуть. Пока наше тесто отдыхает в холодильнике, подходит для работы, мы займемся начинкой. Что нам понадобится для начинки? Я заранее пропустил через мясорубку говядину Тут у меня порядка 800 граммов мяса говядины и порядка 300 граммов говяжьего жира Вы можете 50 на 50 со свининой тоже использовать Тут у меня 50 граммов кинзы 1 столовая ложка зиры 2 стручка острого перца 1 столовая ложка соли и три средних луковицы. Это порядка 400 граммов. И порядка 300 миллиграммов ледяной воды. Порежу очень мелко кинзу. Если вы не любите кинзу, можете добавить петрушку. Да, вы можете добавить любую зелень, которая вам нравится. Я люблю очень сильно кинзу. Так что я добавляю больших количествах. Добавляем всю пинзу к фаршу, далее режем очень мелко лук. Лук нам нужно порезать очень-очень мелко, лучше не пропустить через мясорубку. Забрасываем сюда лучочек, который мы порезали до слез. Я вижу, что у меня маленькая миска, да? Перекладываем всю большую. Сюда же мы добавим наш черный перчик, примерно одну столовую ложку. Столовая ложка соли. Столовая ложка зиры. Добавим чайную ложку сушеного чеснока. И порежем очень мелко наш острый перчик. И добавим в нашу массу 200 или 300 миллиграммов ледяной воды. Перемешаем, посмотрим, если она еще... Густая, добавим еще воды. Добавляем еще немного воды. Я вижу, что масса у меня очень густая. Так что воды очень мало. Добавим еще немного. Она должна быть немного жидкой. Теперь пробуем на вкус. Добавляем немного перца и соли. Все хорошенько перемещается. В принципе, мы добавили порядка 600-700 миллиграммов воды. Учтите это. Не 300 грамм, а 700 грамм. Вы пока систенции там. Обратите внимание. Итак, начинка наша готова. Берем нашу анаконду и режем примерно вот такими кусками. Вот таким. Вот наша шайбочка, заготовочка. И начинаем раскатывать от центра до края. Берем такой блюдце или любой другую штуковинку, чтобы было такое отверстие, чтобы наш фарш никуда не улетел. Берем наше тесто, затем наш фаршик. Tradzie ryczał szale nad znami, kalama poškitana. Ryczą szale Берем большую кастрюлю, примерно 5-литровую, добавляем немного соли, даем закипеть, запускаем наши хинькари в кипящую воду. Накрываем крышкой и варим примерно 7 минут. Прошло 7 минут, выключаем огонь. Убираем крышку, добавляем холодной воды. Почему холодная вода? Чтобы убрать процесс сильного кипения. Берем шумовку и достаем наших никаких. О, это просто прелесть. Все сама собой. Посыпаем. Свежего черного перца. Итак, настало время попробовать. Берем за хвостик. Конечно же, ее не едят. И откусываем. Нам нужно посмотреть, есть ли у нее сок. Вот, показываю. хринкали в мире ну и все друзья наши хринкали готовы если вам понравился этот рецепт ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии Рай, как всегда желаю вам удачи на кухне приятного аппетита и до новых встреч